А. Ага. Это есть? Б. Б. Б. Маня Пина. Г. Г. Г. Блядь, Да. ебать тебе в ухо нахуд. Г. Г. И. Иди на него, Йот, Жи. Эти человек, вам серьезно говорю. К. Конченый, блядь. Л. Лясь, лясь, ля, лясь, лясь, лясь. М. Блин, давай. Да! Н. Не призывай семья. <свят> О. О, до боё пришло, смотрите. Ф. Похуй Р. Розочки, подарки, полетели, трюшечку, С. С. Т. И тапаем по экранчику. У. Ха. Хупа сказать не хочешь, нет? Это. Ты Че? Ты бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей,